Хотел поговорить по поводу суеверий. Знаете, я всегда считал, что суеверия это религия слабых. И я уверен, что прав. Почему? Потому что надо быть полным идиотом. Надо быть абсолютным дебилом, чтобы считать, что наш мир, наша реальность, наша жизнь настолько примитивна и слаба, Настолько тупа, глупа и элементарна, что черная кошка, разбитое зеркало, соль, пустые ведра и многое другое влияют на последующую реальность. Ну или, если взять второй вариант, вторую гипотезу, второе рассмотрение, что эти же самые элементы являются собой предзнаменование каких-то событий. Представляете, насколько должна быть система, насколько должен быть сам мир, сама реальность примитивная, чтобы вот такие вещи, как цифра 13, зеркало, соль, кошка там, и прочее, что они являются символами, предвестниками каких-то событий. Или же они являются предзнаменованием каких-то событий. Вам вот, не кажется, это абсолютной глупостью. В общем, если вы суеверны, отбросите эту херню куда-нибудь подальше. И не занимайтесь глупостью. Потому что таким людям не место на моем канале, ну, это, это болезнь, это шизофрения, это, это дебилизм, по-моему, имбицилизм, если можно так выразить с медицинской точки зрения. Это недоразвитость и слабоумие. Вот что собой представляет суеверие. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. Берегите себя. Всего доброго.